О, я нашел реагент. Где, блядь? Даже дырки даже... Подожди, тут есть дырка? Она не выглядит как дырка, она выглядит как-то очень странно. Но, вроде как дырка, но вроде как и нет одновременно.